Я являюсь частным репетитором, а также преподавателем в университете таких дисциплин, как аналитическая химия и физическая коллоидная химия. Сегодня я хочу с вами обсудить следующий момент. Можно ли подготовиться к централизованному тестированию без репетитора и какие пособия использовать? У меня здесь гора различных книг. Это те книги, которые я использовала когда-то для подготовки самостоятельно, к централизованному тестированию, а также те пособия, которые я использую для подготовки своих учеников. У меня их очень много, я вам буду показывать их по порядку. Начнем с того, что у меня очень, очень, очень, очень, прям очень много, прям слишком много, прям безумно много, сейчас я вам все это покажу, это все книги Врублевского, да, то есть они мне даже не помещаются все в руки, вот это вот все. Вот это все в рублевский. Причем большое количество у меня еще есть в электронном виде. И сейчас про вот эту вот большую типу книг мы с вами поговорим. Все это с вами обсудим. Начну, наверное, с очень популярного тренажера по химии. У меня есть он старый, да, вот такой вариант. Причем насколько старый, что эта книга уже развалилась. То есть насколько она у меня... Уже не то чтобы зачитано, сколько у меня здесь закладок разных есть. Это книга, по которой я готовилась к централизованному тестированию. Поэтому она у меня вот, вот такая. Да? Но есть у меня еще новый формат. Это книга 2020, 2020 года. Тренажер по химии. Это переиздание вот этой вот старой книжки, вы видите, что они отличаются дизайном. А, Причем, что здесь у нас исправлено? Здесь у нас исправлены ошибки, добавлены задачи. В принципе, тот же самый формат, только немного модифицирован. Обожаю эту книгу на самом деле, потому что здесь настолько разноплановые а, задачи. Здесь есть все что угодно, вы потом увидите, я это сниму в скажем так, более детальном формате, здесь у меня в данном случае 51 параграф, и плюс в том, что здесь у меня есть задание для повторения курса, то есть у вас разбиты все по химии элементов, да? то есть отдельно на азот, на фосфор, на углерод, у вас органика по отдельности, причем в данных книжках, да, что в старой, что в новой, у вас здесь есть в самом начале параграфа всегда будет... Следующее решения Примеры решения. То есть вы можете самостоятельно, прорешав, да, те задачи, которые здесь приведены, решать затем дальше весь параграф. У вас здесь есть цепочки, у вас здесь есть ОВР-ки. То есть, в принципе, очень-очень классный вариант того для проработки задач, для проработки Б-части. То есть вот это обожаю, люблю. Используйте задачи. Конечно, здесь есть ошибки. В старом, вот, вот в этом разваливающемся учебнике ошибок очень много, да, где-то не дописали условия, где-то неправильный, в принципе, ответ, то есть который быть в априори не может, то есть совершенно другие единицы измерения и так далее. Но задачи классная, нужно перерешать э, эти задачи. Это рекомендую, сто процентов. Причем какого-нибудь года, 2015 -го или 2009, вот эта книжка есть в электронном варианте, очень легко найти в э, интернете, на просторах интернета. Значит, с этой разобрались. Дальше, дальше у меня есть три рабочие тетради, где-то я третью потеряла. Не все достала своих закромов, нашла. Вот, это такие рабочие тетради. Рабочие тетради по разным разделам химии. Здесь у меня непосредственно рабочая тетрадь по теоретическим основам общей химии, то есть по факту общая химия. Затем у меня химия элементов, синяя книжка, и органическая химия. Как вы видите, у меня они достаточно новые, да, то есть я их купила, причем на Валберис. Обратите внимание, я вам расскажу лайфхаки, как дешевле покупать книги, где их приобретать, причем новые, и такой вариант может быть. Значит, что это такое? Это у нас дополнение к теоретическим различным учебным пособиям типа вот такого, где вы можете прорабатывать свои непосредственно задания. Что здесь можно увидеть? Здесь у нас есть, ну возьму вот первую попавшуюся книга, книга по химии элементов. Здесь вы увидите, что вам нужно дописать, да, то есть теорию, а здесь задачи в молекулярном, в уонном виде и так далее. В чем минус? Во-первых, здесь я... Не нашла следующего. Я не нашла ответов на задачу. То есть здесь нет ответов. Поэтому вам нужен человек, который будет проверять, правильно ли вы эти задания выполнили. Но если у вас нет репетитора, и у вас есть школьный учитель, теребите его. То есть подходите, спрашивайте, правильно выполнено, неправильно. Ваша же функция школьного учителя, чтобы он вам помогал приобретать эти знания. Поэтому дергайте его. Значит, вот эти три книги, э, рабочие тетради, не могу сказать, что обязательные, но, в принципе, для проработки э, заданий отличный вариант. Да? То есть можно разные многоуровневые задания здесь провешивать, Но не могу сказать, что прямо они мне вообще очень понравились. Но плюс-минус нормальный вариант. Откладываем их дальше. Что еще у меня здесь есть? Здесь у меня есть вот такой вариант. Химия, полный курс для подготовки к ЦТ. Здесь несколько закладочек есть. Здесь непосредственно вся теоретическая химия. То есть общая химия элементов и органическая химия. Что же здесь мне нравится? Классно структурирован материал. Я люблю, на самом деле, учетные пособия в Рублевского за то, каким образом здесь структурирован материал. Здесь конкретно, без всякой воды, можно так сказать. Первая тема. Основные понятия определения химии. Пошли сразу же. Атом, ион, молекула. Без вот этой скажем так, воды. То есть вот это я обожаю. Причем много примеров. То есть вам сразу же здесь приводятся различные примеры, как это все разобрать, что такое формальная единица, чем она отличается, например, от молекулы, для каких веществ можно использовать, контрольные вопросы, тут же тестовые задания. То есть вы изучили материал, тут же это тестами закрепили. Люблю эту книгу, но не все здесь есть, то есть, конечно же, не хватает каких-то не то чтобы тем, да, уточнений, мне иногда мало деталей, то есть, в общем, описано, но каких-то деталей не хватает. Значит, эта книга есть в разных формах, что я имею в виду под формами. То есть, на самом деле, очень многие учебные пособия в Рублевском они, они очень похожи между собой. И теоретически материалы, в принципе, там один и тот же, и задания повторяются. То есть, нет смысла покупать большое количество разных учебных пособий в Рублевском. в принципе, можно купить какое-то одно. Если вы купили, например, похожую книгу только для подготовки ЕГЭ, не переживайте, на самом деле, что вы можете сделать? Вы можете зайти на сайт РИКС, там есть спецификация для каждого года, она будет ну, немножко изменяться, может быть, она точно такая же будет в 2023 году. Но, тем не менее, темы, которые вам необходимо изучить, там всегда написаны. Поэтому вы берете книжечку, даже если она для ЕГЭ э, написана, вы выбираете те темы, которые вам не нужны или, например, которых вам не хватает, ищите их в других учебных пособиях. Далее, что еще можно увидеть, это вот такой вариант «Большая книга тестов». Их три штуки, они также разделены. Значит, вот эти три книжки, они по факту одно и то же, что вот это одна большая книга. 6000 тестов. То есть у вас непосредственно три части. Первая часть «Общая химия», да, «Основы химии», затем «Химия элементов и «Органическая химия». Я на самом деле... Сначала вот такая книга, у меня было 6000 вот этих тестов, да, классный вариант. Почему классный? Потому что здесь у нас не один вариант ответа может быть в этих тестах. Несколько вариантов ответа. Всегда такие тесты тяжелее решить, но научившись решать такие сложные тесты, вам будет проще на централизованном тестировании. То есть не покупайте э, вот эти три книги, если у вас есть вот такая. Причем вот такая книжка 6000 тестов. Она есть в электронном виде, тоже ее можно поискать. На самом деле я когда э, вот эта книга у меня была, я на Куфере нашла у вот Девушке, вот эти три э, различных книги, но еще не выдавалась подробности, что это за книжки. Когда я пришла и увидела одни и те же задания, что и здесь немножко огорчилась, но тем не менее, вот эту книгу я использую. Сейчас как подставку под ноутбук, то есть она такая толстенькая, мне удобная, но тем не менее классная тоже для проработки тестов. Здесь у вас помимо тестов могут встречаться еще и какие-то простейшие задачки. Значит, все, что касается централизованного тестирования, здесь все темы здесь включены. Причем для каждой темы у вас, например, 13-14 различных тестов. Единственное, конечно, у вас есть правильный вариант ответа, но почему тот или иной вопрос, точнее, ответ правильный у вас здесь нет? но ну, это логично. То есть, либо три такие, либо одна такая. Но и напомню, что есть в электронном варианте. Скоро, мне кажется, эти книги у меня здесь свалится. Дальше, еще не останавливаемся. Вот такая книга у меня есть. Весь школьный курс в таблицах. О определениях и схемах я бы порекомендовала вот эту книгу преподавателям учителям химии почему Здесь все структурировано, то есть вы можете давать такие мини-конспекты, мини-схемы своим ученикам, вам самим удобно очень, чтобы в одной книжечке был весь тот материал, который вам необходимо рассказать. Здесь помимо того, что есть, ну я вам тоже поближе потом покажу, есть теоретические основы, здесь есть и чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть решение некоторых задач. То есть здесь предложено все. То есть все в виде схем, все в виде таблиц. Очень сжатый материал. Супер, мне очень нравится. Но есть одно но. Здесь достаточно много ошибок. То есть если вы не преподаватель, вам нужно, конечно, еще где-то эту информацию пересматривать. В принципе, может даже у меня выйдет видео как вариант, если оно кому-то понадобится, где же здесь есть ошибки, то есть здесь есть ошибки, где-то не так связи написали, где-то не те единицы измерения, где-то вообще не те продукты реакции, то есть это ошибки имеются в виду технические, да, то есть когда вот эту книгу давали в печат, не все проверили, но в принципе классный вариант. Если вам нужно все в виде схемы как-то законспектировать, либо дать своим ученикам. То есть я ее больше рекомендую все-таки учителям, нежели чем ученикам. Далее, что еще из Рублевского есть? Старые книги. Ой, все падает. Старые книжки, но тем не менее. Значит, вот эта книжечка, она у меня тоже уже разваливается, она у меня. 2003 года, представьте себе, 2003 год, некоторые э, ученики, у меня студенты есть, 2003 года, то есть эти люди уже учатся в университете, вот как эта наша книжка, представьте, ей практически 20 лет. Значит, задачи по химии с примерами решений. Мне кажется, что вот эта книга, это первый источник тренажера. По химии, да, в Рублевского. То есть мне кажется, что сначала было вот это, потом появилось вот это. Потому что задачи достаточно похожие, параграфы идут в том же, с той же самой последовательности. Но здесь немножечко в меньшей степени, э, можно сказать, так разбор задач, не так много задач. Но тоже классный вариант, то есть э, здесь есть небольшая часть теории, поэтому вы можете, если найдете, эта книжка тоже классная для решения задач. Далее, у меня есть тесты в Рублевского и Барковского. Тесты здесь отдельные. Есть по общей химии, где-то у меня здесь были, наверное, даже не нашла. Здесь задача у меня по общей химии. Он общей, по органической химии, то есть чисто органической химии посвящена. В принципе, если у вас есть тренажер по химии, вот это вот вам не нужно. Здесь у меня тесты по, по всему. Но это, в принципе, тоже аналог 6000 тестов. Если есть, если вам досталось, тоже хороший вариант. Значит, что еще? В рублевский химия элементов тесты тоже. Это первоисточник 6000 тестов. То есть вот это вот все, это у меня в рублевский Еще у меня есть химия пособия репетитор. Автор у нас здесь Егоров. Значит, вот такая книжечка, обратите внимание, она уже тоже достаточно старенькая. Я, когда начинала сама готовиться к централизованному тестированию, мне кто-то эту книжечку дал, то есть я ее не покупала. Она старенькая. Есть еще у меня репетитор по химии, вот такой вот Егоров, он много кому знаком. Чуть-чуть попозже о нем поговорим. Значит, что касается вот этой книжки, во-первых, это автор, то есть книжка российская, поэтому какие-то темы здесь лишние и написанные в некоторых случаях мне не очень нравятся, сложным языком, мне не нравится вот что здесь, что здесь, сама структура. То есть может быть где-то объяснение нормальное, но вот сама структура книги мне не нравится. Я больше люблю Рублевского, то есть не совсем люблю я Егорова, да, какие-то темы подходят, но тем не менее не самая моя любимая книга. Что же здесь может, скажем так, вас столкнуть как раз-таки с подготовки к централизованному тестированию? Здесь есть лишние темы. То есть для ЕГЭ есть некоторые темы, которые не нужны для централизованного тестирования. Соответственно, очень внимательно э, по поводу тем, да, то есть берите спецификацию, выбирайте, что вам необходимо. При этом задания все-таки больше как раз-таки для ЕГЭ, нежели чем для ЦТ как альтернатива в Рублевском может быть, да, то есть вот эта книжка у меня есть, она, в принципе, вообще новая, я ей вообще не пользовалась, я посмотрела, на самом деле даже жалею, что я ее приобрела, есть, конечно, какие-то теоретические уточнения, есть вопросы, упражнения можно давать, если вы школьный учитель, да, классно, здесь есть упражнения, но не для подготовки к ЦТ, то есть это лично мое мнение, кому-то нравится, кто-то использует, мне не очень нравится, честно скажу, Особенно структура вообще отвратительная. И здесь вариант мне тоже не особо нравится. Ну, такой такой себе вариант. Что еще у меня здесь есть? Есть вот такие книжки. Дальше посмотрю, что это у нас за автор. На самом деле, эта книга у меня тоже достаточно старая, Свиридов, Попкович, Адамович, ну Попкович очень часто можно встретить, Васильева, значит, спорник, задачи упражнений по химии. Это не совсем для подготовки к централизованному тестированию, это книга, для учеников, да, то есть средней школы, здесь сборник задач и упражнений. Очень много разноплановых задач. Причем у вас здесь есть и примеры различные, и у вас тут нужно всякие уравнения записать, окислительно-восстановительные реакции, и как это делается. То есть, опять же, для проработки части Б классная книга, мне она очень нравится. И никуда не деться. Вот от следующих сборников. Я только три достала, мне лень было искать все оставшиеся. Это, конечно же, сборники централизованного тестирования прошлых лет. В любом случае, готовясь к централизованному тестированию, вам необходимо прорешивать а, тесты прошлых лет. Вот, например, 2022 год, это быстрее всего, что 2021, где-то у меня 18, это вообще полный сборник, здесь, наверное, до 2015 какого-то года. Это обязательно, все промешивайте, потому что, на нарешав большое количество тестов, вы, в принципе, будете видеть, каким образом формируются задания, как их нужно разбирать. Вы на моем, точнее, YouTube-канале можете увидеть разборы вот этих заданий из прошлых централизованных тестирований. То есть помимо того, что вы сами можете э, разобраться с этим, если какие-то задания вам непонятны, вы всегда можете зайти, пересмотреть э, мои видео, посмотреть, как, как решаются иные задания. Причем разбирала я везде первый вариант. Все оставшиеся, они по аналогии в каждом из централизованных тестирований разных лет. То есть вот такие, такой небольшой э, сборник моих. Книжек по химии, опять же повторюсь, что я очень много книг покупаю в электронном варианте, либо мне коллеги, например, сбрасывают тоже что-то в электронном варианте, это очень удобно, вы открыли, посмотрели, что-то нужно распечатали, то есть у вас не хранится вот эта большая типа книг, да, то есть я вот, кстати... Хочу их распродать, кому-то отдать эти книжки, потому что они у меня в большинстве случаев есть уже в электронном варианте. Если у вас будут вопросы по конкретным каким-то книжкам, задавайте, пишите, что хочу сказать в выводах. Мне нравится учебные пособия Вруглевского. Вот, чтобы не говорили про ошибки и так далее, но структура построения материала теоретического она классная, она понятно, понятно все объяснение, все детально, всегда есть примеры, всегда есть задания. Вы тут же разобрали теорию, тут же вы можете решить задание. Всегда минус том, что вам нужен Человек, который в любом случае будет проверять, как вы это сделали. Да? То есть, правильно ли выполнили вы задание. Если у вас нет репетитора, как я уже говорила, трезите своего учителя по химии. Если есть возможность, он вам всегда поможет. Поэтому можно подготовиться к централизованному тестированию самостоятельно. Опять же, чем же отличается самостоятельная подготовка от подготовки с репетиром? Вам придется самостоятельно весь этот материал выбирать прорабатывать, смотреть, какие темы вам нужны, какие не нужны для централизованного тестирования. Вам как-то самостоятельно необходимо будет контролировать себя, вам необходимо будет искать человека, все-таки, который проверит вам это домашнее задание, скажет, где верно, где неверно. То есть, в любом случае вам необходим наставник. Просто кем или кто будет этот наставник? Ваш учитель химии или же репетитор? Вы больше потратите время, безусловно, безусловно, на разбор материала, То есть как ни крути, все равно вам придется больше времени потратить, но тем не менее с финансовой стороны это все-таки меньше затрат будет. А что же касается этих книг? Помимо того, что вы можете их приобретать в электронном варианте, есть разные платформы где вы можете покупать БУ-книги, например, Куфор, если это Беларусь, я думаю, что все белорусы знают, что можно там приобретать книги, допустим, кто-то в ВКонтакте могут находиться всякие группы, предыдущие абитуриенты продают книги свои для следующего года это классный вариант вам нет смысла покупать абсолютно новые книги можно использовать и БУ еще один вариант кто живет например в Минске на Карла Маркса 36 это Бел-книга. то есть БелКнигу я думаю все знают есть вот такие отделы где продаются БУ скажем так книги вот например вот эту же книгу Егорова я покупала Достаточно недавно, да, то есть в 2022 году стоило она 7 рублей. Да, если ее взять, допустим, новой, то она будет, понятное дело, дороже. Ну, я думаю, что рублей 20 будет стоить. Но 27 и рублей, конечно же, разница есть. То есть, это по факту был книга, которая продается сама по себе Белкнига. То есть, вы можете находить такие варианты, это все будет дешевле. На Валберис, на Озон можно заказывать те же самые книжки в Рублевского. Они есть и по централизованному тестированию. Соответственно, там тоже немножечко дешевле, нежели чем в книжных магазинах. В принципе, это все, что я вам хотела рассказать про книги по централизованному тестированию. Можно ли подготовиться? Мой ответ – да. Можно подготовиться самостоятельно, но потратите вы намного больше времени и сил. Ну а на сегодня это все. Всем пока!